История правления светлейшего дожа Асторе Капони, ученого и философа, писанная его женой Жоанной де Абена и пересказана автором канала Макс Эффект. За свою долгую жизнь светлейший дож Асторе достиг больших успехов в науке, войне, торговле и управлении страной. Те, кто думает, что достижения его недостаточны и что могло бы быть и лучше, тем мы можем ответить, что Асторы никогда сильно не стремился показать себя и не рвался к власти и влиянию. Он всегда считал, что все пришло как-то само. Он просто занимался любимым делом и выполнял свой долг. За свою долгую жизнь он сделал очень много интересных и полезных вещей. Участвовал в первом крестовом походе и был одним из самых значимых его участников, чем заслужил богатство, почет и уважение папы римского. Его внук Леонардо Капони по договору с папой, его внук Леонардо Капони по договору с папой был герцогом в королевстве крестоносцев, пока мусульманский джихад не положил этому конец. Также Асторры был выдающимся членом сообщества герметистов, написал множество научных работ и провел массу различных исследований в области астрологии, астрономии, богословии и мистики. Он даже дослужился до звания магуса и стал главой ордена герметистов. Его магнум опус был посвящен астрологии. Он вместил в себя множество знаний, которые, мудрый правитель смог собрать за свою жизнь. Однако в 1066 году он начинал с нуля и был простым купцом в городе Цара. Он был, он был выбран на должность Патриция, как только она освободилась. Это было величайшее везение, поскольку никто не надеялся на то, что простой купец Асторы станет Патрицием Венеции. Народ города Цара избрал его своим мэром. И Асторре выдвинул свой дом, получивший имя Капони, на передний план венецианской политики. Другие патриции отнеслись к нему холодно. Каждый из них видел в нем конкурента за власть. И где они теперь, спрашивается, Асторре пережил их всех. Однако до своего избрания на должность Дожа, в 1104 году Асторе долгое время был патрицием и постепенно увеличивал свою власть и влияние в государстве. Став патрицием в 16 лет, он стал дожим к 53 годам. В год основания своего купеческого дома Асторе взял себе жену по имени Рикарда. Мы не будем подробно останавливаться на ее истории, скажем лишь то, что она умерла через 10 лет. 1076 году и принесла династии Капони только двух детей. Это были дочери, которые не сыграли большой роли в истории этой династии. Первая дочь Флора в раннем возрасте добровольно ушла в монастырь, проведя всю жизнь в служении Господу. А вторая дочь Камилла была отдана замуж за Иоанна Спартена, турмарха Неаполиса, и была им же и убита. Вторую жену Асторы мы также подробно здесь описывать не будем. Скажем лишь то, что ее звали Бабалия, и она родила сына Филиппа, который был убит в возрасте 30 лет в результате заговора, спланированного семьей морозине, а сама Бабалия оказалась неверной супругой, осквернившей супружеское ложе с абанданцо Контарини. потомство третьей жены Светлейшего была богато и талантливо, как и сама его третья жена. Конечно же, речь идет об авторе этой истории, Жуане из дома Абена. Третий брак правителя-философа был крепок, он и его жена любили друг друга, Астора активно увлекался астрономией, и каково было удивление Жоанны, когда он открыл звезду и назвал ее в честь супруги. Это крепко сплотило их на долгие годы. Можно даже сказать, что они жили долго и счастливо. Конечно ссоры случались, но каждая из них делала этот брак еще крепче. Жоанна де Абена всегда была одним из первых советников и помощников своего мужа. Этот священный союз обеспечивал стабильность и процветание республики Венеция. В этом браке родилось пятеро детей, трое сыновей и две дочери – Верца, Джессика, Ной, Никола и Фредерика. Старший сын, гениальный Верцу, стал светлейшим дожем Венеции после смерти Асторы. Старшая дочь Джессика вышла замуж за Понса де Барселона, короля Арагона, и на данный момент родила ему трех прекрасных дочерей. Средний сын по имениной тоже одарен врожденной гениальностью. Со дня своего совершеннолетия и по сей день он служит одним из самых уважаемых советников главы Республики Венеция. Он долгие годы служит управляющим и тайным советником при дворе. И без сомнения рано или поздно тоже станет правителем государства. Младший сын Никола Капони прославился тем, что в раннем возрасте отправился в детский крестовый поход на Иерусалим, вслед за Байрасом фон Мариенбургом. Этот поход так сильно повлиял на личность Николы, что он принял целебат и решил на всю жизнь стать защитником веры и поступить в орден тамплиеров. Нынешние его успехи показывают, что он, вероятно, станет главой этого ордена. И Второй дочери и самой младшей из детей Асторы и Жоанны, Фредерике, повезло меньше всех. Она никогда не славилась красотой, а врожденный дефект и последствия ранения изуродовали ее внешность. Она стала женой наследника генуэзского Патриция Никола Эмбриака. Как суммарный итог всех своих достижений, Асторре Капони стал основателем великой родословной, как покровитель искусств и науки. С тех пор Венеция стала культурной и научной столицей Европы. Его наследником стал его сын, Верца Капони. Что же принесет его правление?